Здравствуйте, с вами снова магазин 4FE и мы сегодня будем проверять э, курские аккумуляторы сток, наш известный завод. Э, сразу скажу, они чуть-чуть схитрили, они написали э, место ЕН, э, пусковой ток по, по ЕН, да, это как бы европейский ну, показатель по ев, европейской классификации, по, они написали по CCA, это азиатская классификация. Э, она занижена, то есть она чуть ниже, чем европейская. Здесь 450 по CCA, он будет соответствовать этому, мы проверяли его, ну там примерно. То по иену, как стандартно ну, должно писаться, он будет где-то 400. Мы это тоже сейчас увидим. Вот, собственно, ну приступим. Выбираем аккумулятор, то не машины, под пост, а, нет, мы сейчас выбираем мы сейчас как раз выбираем CCA вот она CCA выставляем 450 и смотрим ну 432 незначительная погрешность на самом деле вот. но сам факт что если мы сейчас Выйдем и снова проверим по иену. Ну вот он заряд. То есть он не разряжен, ничего 12.65, вполне свежий аккумулятор. А, но я сейчас постараюсь показать это дело. А, сейчас мы проверим его по иену. Вот, те же 450, только по иену. И увидите вот как раз эту разницу, что это означает. В чем хитрость заключалась в сток. Там еще два аккумулятора стоит. Мы их сейчас тоже проверим, чтобы чистота эксперимента была 397 ну вот на 30 там с копейками они э, ниже ну как бы ниже ян э, чем сисей вот собственно просто сейчас вот этот уберем и поставим такой же на ну, другой тоже обратная полярность а, ну вот по датам я просто хотел показать по датам вот еще если видно будет 1648 ну я честно говоря 48 не знаю знаешь что 16 скорее всего не это неделя 48 16 дата ну, 16 год 48 неделя но ну, а это всякие там пока там Номер партии ⁇ Единая Россия ⁇ Так. Также обратная полярность. 1266. Вот показывает... Опс. Не видно ничего, оказывается, было. Я тут показываю 1266. Давайте я по EN проверю сначала, чтобы не переставлять. 395, та же самая история, то есть ничуть они не хуже не лучше. Сейчас также проверим по CCA, чтобы, ну по-честному, как у них написано, так и проверим. Вот выставляем CCA. 450 и смотрим напомню это классификация для азиатских автомобилей ну как бы на самом деле писать то можно и пишут не, не проблема просто немножко не честно 431 ну опять же чуть-чуть не соответствует там стоит с прямой полярность, сейчас мы проверим они обычно чуть-чуть разнятся там на 10 20 Вот прямая полярность вот тоже если что шестнадцатый год Наверное 57 это все-таки не неделя честно говоря не уточню К моему сожалению сейчас не могу сказать что это такое но шестнадцатый год это точно Опс, что я не так сделал варнинг А, батарейка села, ну понял, это батарейка, которая внутри прибора Medtronics. Так, инглиш не нужно нам это просто было 1258, ну как бы в пределах нормы, ну, вот выберем сейчас CCA, как написано на аккумуляторе и, собственно, увидим, какая разница на прямой полярности. Она незначительная, порядка 10-20, в зависимости от производителей. Но почему-то существует. Ну, да, тут получше. С прямой полярностью они получше. 464, но ну, не буду проверять его по е, но, в общем, собственно, решайте сами, думайте сами. Аккумулятор, как бы, дешевый. Там звезд с неба не хватает. Ну вот у него реально 400 пусковой ток по ЕМ. Ну на это внимание просто обращайте, когда хитрые продавцы и производители пытаются надуть. Ну в общем, собственно все. С истоками сегодня закончили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео, спрашивайте, задайте вопросы. Будем отвечать по мере поступления. Всем пока!